Всем привет! Меня зовут Юлия Беляк и в этом видео вы узнаете, откуда появляется серый цвет в татуаже и как его избежать. Сразу оговорюсь, что серы серому рознь. Одно дело, если вы платиновая блондинка и у вас очень светлые волоски. Теплые оттенки бровей вам просто не подойдут. Вам нужен красивый, русый, холодный оттенок. Он выглядит натурально и будет гармонично смотреться в вашем образе. А в этом видео мы поговорим конкретно про серый цвет, который не подходит ни одному типажу, ни по одному цветотипу и выглядит неестественно. Такой серый цвет может быть как и очень светлый, а может быть и очень темный с голубоватым отливом. Серый цвет может проявиться как и сразу после процедуры, так и через полтора-два года. Почему же так? Первая причина ⁇ это работа мастера. Если внести пигмент глубоко в кожу, то любой пигмент будет выглядеть холоднее, чем он есть на самом деле. Это явление называется эффектом тиндаля. Простыми словами это можно объяснить так. Когда свет проходит через неоднородную среду, он проявляется изменением цвета на более холодную гамму. Наша кожа как раз таки неоднородная среда, и чем глубже мы в нее внесем пигмент, тем холоднее он будет выглядеть. Именно поэтому мастеру очень важно работать на правильной глубине, не задевая глубокие слои кожи. А клиентам очень важно изучать портфолио мастера и оценивать работы. Работы, которые сделаны очень глубоко, их видно сразу. Они более яркие, более холодные, цвет уже выглядит неестественным. Представьте, что будет по заживлению. Еще одна причина серого цвета в татуаже кроется в пигментах. Сейчас на рынке огромное количество разных пигментов, и какие-то из них, к сожалению, всегда уходят в серый цвет. Именно поэтому мастер всегда должен работать на качественных сертифицированных пигментах, которые уже проверены годами. Он всегда должен отслеживать цвет татуажа после заживления. Наслоение татуажа также является причиной изменения цвета на более серые оттенки. Если делать очень яркий, очень плотный татуаж, постоянно его обновлять, то, естественно, такой татуаж тоже станет серым. Это обусловлено тем же эффектом тиндаля и большим скоплением пигментов кожи. Чтобы такого не случилось, не нужно делать такой очень яркий и плотный татуаж лучше выбрать более естественные и натуральные техники. А если все-таки на бровях уже появилась серость, что же делать? Самый действенный способ – это лазерная коррекция цвета. Она очень эффективная, очень быстрая и не требует специального ухода. На эту тему у нас уже есть видео на канале. Можете кликнуть вот сюда и посмотреть. Спасибо за просмотр. Если это видео было для вас полезным, то ставьте лайки, пишите интересующие вас вопросы в комментарии. Я с вами прощаюсь, всем пока!